Сука, отсосёт за этот бит Мы, мы, мы тебя грабим, сука, словно я бандит На мой ломбе, изи бул, там в силе, у тебя бит Ведь мой ломбе это а мы чап, ручок и стик Я же бланк, хрустил бумага, не чувствую, но как Барьера большой типа это музыка.